17 сентября Казанский федеральный университет посетило руководство инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Встреча прошла в Центре цифровых трансформаций КФУ. Директор Центра Дмитрий Чекрин провел экскурсию для директора венчурного фонда Айнура Айзельдинова. Сейчас вообще да, мы решаем принципиальную проблему, которая стоят перед вузами. Вообще во всем мире, тем более в Российской Федерации, каким образом делать разработки глубокие, фундаментальные, но которые нужны для реального сектора, и главное, как потом эти разработки коммерциализовывать. Инвестиционный венчурный фонд принципиально будет изменять сейчас схему работы с ВУЗами как раз вот на базе вот, Казанского федерального университета, на базе конкретно нашего подразделения. После экскурсии гостям показали презентацию новых разработок, проводимых в Центре цифровых трансформаций. Затем стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество венчурного фонда с ВУЗом. По словам Дмитрия Чекрина, такое сотрудничество сможет хорошо сказаться на студентах и работниках центра. Лев или Басова, Универ, Ньюс.